Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим сырки в шоколаде. Не забывайте подписываться на мой канал и следить за обновлениями. Для того, чтобы приготовить сырки, нам понадобится кг кураги, 200 граммов сахарной пудры, 20 граммов ванильного сахара, 100 грамм шоколада, можно черного, можно молочного, 150 граммов лакосовой стружки и 100 граммов любых ягод, какие я вам нравятся. Сначала нам нужно будет растопить шоколад на паровой бане. После того как шоколад растопился, мы его топим без масла, нам необходимо будет помазать ими форму. Берем кисточку, шоколад, вот так вот смазываем кисточкой формочку. Желательно, чтобы это была силиконовая формочка. Вот так вот у нас должна быть заполнена формочка. Мы ее отставляем и так делаем со всеми. Смазали формочки наш шоколадом и отправляем в холодильник и морозильник до полного застывания шоколада. Следующим этапом будет приготовление непосредственно самого Для этого берем творог. Я теперь потому что куда... вторую половину хочу допустим. с чем-нибудь. массу сырковую и добавляем сюда пудру после того как мы добавили пудру наш творог стал более податливый его будет очень удобно дальше сделать мы продолжаем его перетирать зазеро творог я разделила на две части так как хочу сделать две разные, два разных вкуса вы можете тоже экспериментировать какой хотите. То есть одна часть у нас будет с стружкой, а одна часть в холодильник у меня заварялся банан, Поэтому вторая часть у меня будет с бананом. Также я его перебью вместе с бананом, с бабушкой. Дальше нам нужно будет добавить ванильный сахар. Хорошо все перемешиваем. Скажу вам, если вы будете добавлять банан, Пожалуйста, не переборщите, так как если банан у в нас в блендере он будет очень жидкий. Когда творог превратится, добавьте много бананов и в эту часть, где нет банана, мы добавляем кокосовую стружку. У меня была цветная, поэтому я добавила цветную. Вы можете просто добавить. Теперь будем формировать непосредственно наши сырки. Для этого мы формы наши, они уже застыли застыли, схватились. Мы будем наполнять их сырком. Мы берем нашу форму, закладываем в нее сырок. И вовнутрь, то, вот, тоже по вашему желанию, я положу клубничку. Сюда же положу оливку. Сверху снова заливаю хорошо распределите, так как чтобы в каждую если у вас такая вот ребристая формочка как у меня, чтобы в каждую формочку попало как бы в каждую яму вставляем в сторону берем следующий. теперь наши сырочки можно поставить в холодильник для того чтобы они застыли наши сырки готовы, осталось достать их только с формы одну я уже достала покажу вам сейчас как это делается для этого берем Оттягиваем вот так часть формы. И прокручиваем. Прокручиваем. Осторожно, чтобы не нарушить конструкцию нашу, которую мы строили. Перемотаем. И аккуратненько достанем. Все, видите, как без проблем досталось. Наши стаки готовы. Не забывайте подписываться на мой канал. Приятного аппетита!